3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник день арбуза свою историю этот праздник ведет из сша где отмечается конвенциональный день арбуза именно америка занимает первое место в поедании арбузов В сравнении с другими странами ну, Не только хот оказывается Американцы любят есть Еще и арбузы ну, Наверное, ничего удивительного в этом нет Потому что отлично удаляя завтра, Конечно, же, заслуживает очень большое внимание популярности, любовь, не только в Америке, но и в других странах. Хотя неизвестно, кто и когда этот праздник установил, но от этого он абсолютно не теряет своей популярности. обретая все больше и больше сторонников с каждым годом. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить, что праздник является международным. в Америке арбузы популярны именно у латиноамериканской части населения но ну, действительно, как его можно не любить круглый, большой, красивый сладкий, вкусный, поляет прекрасно жажду и поднимает настроение очень часто можно было слышать да, приходите к нам сегодня у нас арбуз то есть арбуз, он любую обычную трапезу может превратить в праздник Историки считают, что родиной арбуза является Южная Африка. Существуют такие сведения, что уже в древнем Египте знали вкус арбуза, его запах, и э, вполне себе его прекрасно возделывали. Опять же подтвердили раскопки и в мифах, и часто его упоминали в древних папирусах, но опять же во время раскопок были обнаружены семена, это вполне обоснованное мнение. Ну и кроме того, арбуз часто изображали в наскальных живописях. Так что он давно-давно уже в мире занял свое достойное место, арбуз. Помимо Египта у нас еще какие страны? Это уже культурное пространство. Древний Египет, Древний Рим, Древний Китай, Япония, Ой, а Нагиев-то что здесь делает? О нет, то есть это все те государства, те страны, которые уже давным-давно возделывали эту культуру. Арбуз был известен в древнем время. там его употребляли либо в свежем виде, либо в засоленном. Кроме того, варили из него изысканный мед. Очень бы хотелось такой мед попробовать. А в России и Европе арбузы появились примерно в XI или 12 веках. А в Америку, кстати, они были доставлены еще позднее, лишь в 16 веке. Но американцы полюбили их гораздо больше, чем европейцы или мы, россияне. Девушка! Девушка! Подолкните арбузик, пожалуйста! Попостите! Девушка, подолкните арбузик, пожалуйста! Может, вам ее еще и нарезать? Девушка, а ну Я плавать не умею! Спасибо! Сегодня арбузы выращивают практически во всех странах мира. Правда, не во всех странах мира празднуют, но преимущественно оказывается уже мир празднует День Арбуза. кстати япония вы видели когда-нибудь арбуз в виде пирамиды или квадратный арбуз вам встречался вот я бы очень хотела посмотреть на кого В Японии научились уже выводить такие сорта такие формы они имеют разные и кроме того они научились возделывать арбузы с желтой мякотью а еще у них бывают такие знаете арбузики которые имеют всего в диаметре 10 сантиметров очень бы мне хотелось попробовать такие арбузики, представляете, набрал их как конфеты и взял с собой. Очень удобно. Помимо того, что арбузы вкусные, сочные, они еще и очень полезны потому что они обладают огромным количеством витаминов. Самое большое количество витамина А, целая группа витаминов В, витамин С. А самое главное, что никакой другой продукт, так как арбуз не содержит такое количество ликопина. Это очень мощный антиоксидант, поэтому арбузы очень полезно употреблять для укрепления иммунитета, особенно сейчас вот это очень актуально. Эта информация, она очень полезна, она очень нужна, своевременная, поэтому, пожалуйста, употребляйте арпозы. Ну и все-таки... Также все-таки празднует этот день. А Ну-ка, иди сюда! Что ты пытаешься? ну иди, я тебе сейчас сказал. Я сейчас сказал. Я тебе сейчас сказал. Я тебе сказал. Я тебе сейчас не приплюшу. Я тебе сейчас ну все, ты не сюда это доставь. А ты не Ну, американцы устраивают пикник они специально выезжают для этого на природу или куда-нибудь в свой уголок сада где они делают обычный барбекю но если у вас нет таких возможностей можно и дома, все с семьей это уже вы сами решаете в каком обществе вы Будете употреблять этот замечательный продукт После того, как вы насытились арбузом, можно устраивать соревнования Выплевывается косточка, дальше плюнет тот счастлив Но э, мы в культурном пространстве, поэтому плеваться как-то, знаете, вот другой конкурс мне больше нравится То есть можно из арбуза вырезать разные фигуры Ну и понятное дело, что победитель тот, у кого самая красивая, самая изысканная фигура Вырезайте фигуры из арбуза, употребляйте его в неимоверных количествах. Сегодня это можно себе позволить. Но и помните замечательную мудрость китайскую, да, чтобы есть арбуз перед едой, вымывая все накопившееся, все ненужное для нашего организма, чтобы быть здоровыми. Но самое главное, укрепляйте иммунитет. Сегодня это особенно актуально. Ну а я пойду, пожалуй, сделаю маску. Я в детстве очень любила делать маски из арбуза. И пугать сестру тем более что масочный режим у нас к сожалению еще пока никто не отнял вот мы и будем пользоваться масками, укреплять иммунитет, а самое главное оставаться здоровыми, даю установку быть здоровым будьте здоровы сегодня я поздравляю всех с международным днем арбуза потому что я думаю, что мы к этому празднику причастны все но что, что, но арбуз точно равнодушным никого не оставит потому что с праздником дорогие россияне, будьте здоровы Вот здоровье это самая большая ценность которая у нас есть но я для того и создала это культурное пространство чтобы оберегать сохранять и дальше распространять все ценности так что будьте здоровы подписывайтесь на канал чтобы быть в курсе всех событий пока пока